Меня зовут Ярослав, мне 8 лет. Мне очень понравилось. Разные задания. Это работа с текстом, играть, скороговорки учить, цифры запоминать. Я всем расскажу, как я хорошо закончил курс. Привет, Слово папе. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Константин. Курс недовольный, работает тренера тоже. Повысилась успеваемость в школе, стал более внимательным, стал более быстро читать. В общем, все устраивает. Рекомендовать будете нас? Да, по возможности. Спасибо.